Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Вот я долетел <смех> до Москвы, убрал излишнюю лохматость, как вы видите, как <смех> в мультике про кота Матросского. И вот сейчас с вами на связи, причем по очень интересному поводу. Сегодня премьера, премьера праздника праздника, который, я считаю, незаслуженно был забыт, а точнее, его, по-моему, даже вообще не было, а теперь вот он появляется. Это говорит о том, что тема, которая в этом празднике указана, она становится все-таки более актуальной. Я рад этому. Это тема отцов. Сегодня день отцов, премьера, первый праздник, в России, и э, я рад, что к этому празднику имею э, отношение многоплановое, в частности, вчера э, приезжали мои э, сыновья, и вот мы с ними допоздна посидели, поговорили, поговорили о многих очень вопросах, важных вопросах, э, в том числе о России, о ее будущем, ну как и положено по-мужски масштабно, глубоко. <coughs> так вот, друзья, сегодня праздник. Я, ну во-первых, конечно, поздравляю всех э, с этим замечательным праздником, э, дорогие друзья. Я понимаю, э, об отцах у вас у многих самые разные, самые разные. Воспоминания, мнения, осуждения, жизнь богата и много что в ней происходило, и не всегда это было так, как вам хотелось, не всегда ваши ожидания совпадали с реальностью, поэтому, но тем не менее, я все-таки предлагаю этот праздник отметить, в любом случае, я постараюсь вам объяснить, ответить на ваши вопросы, убрать какие-то сомнения и э, все-таки э, дать старт этому празднику. Пусть этот сегодняшний день станет началом нового отношения к отцам и нового отношения отцов к детям, к самим себе, к жизни в целом, потому что, как видите, Тема отцов в таком виде, в котором она существовала до этого, она в большой степени сыграла и ту роль, которую сейчас, которые, события, которые сейчас происходят в России. Я уверен в этом. Потому что когда отцы подходят к жизни не масштабно, не глубоко, недостаточно уважают себя, своих детей и так далее, то, соответственно, в стране начинается бардак. Что мы имеем? Если бы, я уверен в этом, если бы отцы посмотрели на то, что происходит в стране именно через себя, что я ответственен за все это, кто как не я, то есть хотя бы взять ответственность за свое здоровье за свои распущенные там какие-то э, по здоровью все все что мешает быть здоровым э, взять на себя ответственность за отношения отношения в семье отношения с детьми взять отношения взять ответственность за детей вообще э, и взять ответственность за страну то в этом случае я уверен Многое бы в стране поменялось, многое бы в жизни каждого из нас произошло положительного, более положительного. Поэтому пусть этот праздник, я его решил вот именно так обозначить, как старт новому отношению к отцам и нового отношения отцов к себе, к детям, к жизни, к России. Именно так, масштабно. Мужчины должны быть масштабные. Тогда, если отцы не масштабны, то вместо них эту масштабность берет кто-то другой. И вы видите, берет в своих интересах, и Россию используют именно так, как они хотят. Те отцы, которые взяли на себя масштабную роль. А те, что не взяли масштабную роль, вот пользуются тем, что есть. Ну, не будем а, а, столько много говорить о политике, хотя на кругом политика это жизнь, а мужчина должен быть политичен, он это его пространство жизни, это его масштаб, Россия, поэтому все-таки, вы извините, но этот вопрос я с него я начал. Ну, а теперь подойдем к самой теме отцов. Я считаю, что этот праздник родился не на пустом месте и мы, в частности, наша Академия и я в том числе много сделали для того, чтобы этот праздник состоялся. И вы знаете, это и в моих книгах, и во всех моих мероприятиях отцы звучат очень глубоко. Я занимаюсь с отцами, я восстанавливаю отношения к отцам и отцом к детям. То есть я и занимаюсь очень-очень много всем этим. И как вишенка на торте появилась вот эта видеокнига «Новая правда об отцах». «Новая правда об отцах» – это действительно книга, видеокнига, которая, как им в свое время «Материнская любовь», книга «Материнская любовь», Поворачивает сознание, переворачивает сознание, ставит его на ноги, и таким образом ты начинаешь видеть э, отцов по-другому, себя в этом взаимоотношении по-другому, и, соответственно, выстраиваются другие отношения. Э, многие задают вопросы о том, вот, как можно э, не потерять или восстановить отношения свое уважительное отношение к отцам после того, что они испытали от отцов. Друзья мои, вот эта видеокнига как раз об этом. Я как раз там и рассматриваю пять пороков отца, и каждый порок вполне понятно объясняю его причины, его корни. А ведь без этого, без понимания, без осознания, просто осуждать. Ну, согласитесь, это ну как минимум не мудро, а вообще-то вредно, вредно для тебя самого. Потому что осуждая, не понимая сути вопроса, ты э, осуждаешь только на основе тех эмоций, тех чувств, тех э, примеров из жизни, которые были перед глазами, ты на этой основе не, объективную оценку не сделаешь, следовательно, мудрость не проявишь. И мир таким образом тебя, в общем-то, будет учить. Учить через такие ситуации, где все-таки от, с отцами придется разбираться, понимать эту глубину. Я, вы знаете, много консультирую, и в консультациях вижу, как много, как много проблем э, э, у детей из-за того, что они неправильно относятся к отцам и поэтому э, говорю как говорится сознанием дела если, если ребенок в ребенок в любом возрасте в любом возрасте даже если этому ребенку уже за 60 и он э, плохо относится к своему отцу даже тому который ушел из жизни то это сказывается на его жизни и После 60. Это сокращает его жизнь, это увеличивает количество проблем. Это особенно это ярко видно на жизни женщин. Женщина и отец настолько тесно взаимосвязаны по судьбе, что любые ее. Негармоничные отношения в адрес отца обязательно сказываются на ее жизни, на ее здоровье, на отсутствие детей, к примеру, на отсутствие гармоничных отношений в семье, на наличие рядом мужчины которые, или мужчин, которые создают множество проблем. Это все идет именно от негармоничного, неправильного, неверного отношения с отцами. И это только часть проблем. Очень сильно сказывается отношение к отцам на ваших детях, то есть на внуках. И это тоже, это уже следующее звено, и оно тоже сильно связано с тем, как мы относимся к отцам понимая всю глубину взаимоотношения с отцами и их влияние на жизнь на жизнь детей в любом возрасте в любом возрасте еще раз говорю я очень вас прошу используйте сегодняшний день вот этот вот праздник несмотря на все то что есть у вас в адрес отцов плохого используйте для того чтобы Сделать хотя бы маленький шаг в сторону осознания причин, почему отцы такие, почему они так себя ведут. Осознайте причины, уважаемые. Я не прошу э, просто так вот голословно относиться уважительно, любить и так далее, хотя это, конечно... Я считаю, это норма человеческая, потому что если тебя привели в жизнь, неважно, кто он сейчас, он тебя привел в жизнь. И за то, что он привел в жизнь, знаете, надо быть просто бесконечно благодарным. Только за это все остальное отодвиньте в сторону. Все остальное не перечеркивает вот эту важнейшую роль отца. Когда вы посмотрите видеокнигу «Новая правда об отцах», она уже достаточно популярна, и тот, кто ее увидел, подтвердит мои слова. Тот меняет отношение к отцам. Тот понимает, что роль отца гораздо глубже, чем мы ее видим. В обществе не понимают по-настоящему роли отца. Поэтому я вынужден был так назвать. Новая правда об отцах. Потому что то, что в обществе есть, это неправда. Это ложь об отцах. И для того, чтобы все-таки жизнь наша стала лучше во всех смыслах, вплоть до масштабного, я начал именно с масштабного, не просто так. Для этого мы должны с вами изменить отношение к своим отцам. Друзья мои, от этого зависит, Ваше здоровье, от этого зависит ваши отношения в семье, от этого зависит здоровье ваших детей и их счастье, от этого зависит и будущее России, от того, как мы относимся к отцам. Поверьте, я знаю, о чем я говорю, знаете мои ресурсы в этом плане, как много я этим занимаюсь. И практически у меня семь детей, семь внуков, два правнука. Я знаю, что такое отец. Я наконец-то это осознал после 60 только по-настоящему осознал, что такое отец. И по-настоящему стал отцом. И поэтому не хочу, чтобы все остальные тоже, только при достижении этого возраста, Понимали истинную роль отца я хочу чтобы раньше поэтому свой опыт свои знания я стараюсь донести поэтому кто еще не смотрел видеокнигу, прошу в этот день просто прошу вас посмотрите эту видеокнигу сегодня именно сегодня она занимает всего займет у вас всего 40 минут но эти 40 минут которые повернут вашу жизнь эти 40 минут, посмотренные в день отцов, сыграет гораздо большую роль, если вы посмотрите это завтра, послезавтра и так далее. Дорога ложка к обеду. Знайте вот эту, эту энергетическую ценность момента. И, пожалуйста, просьба моя. Я, если прошу, то те, кто меня знает, знают, что нужно это делать. Это сразу открывает другую дверь в другую жизнь. В качественно другую жизнь. Я сейчас, возможно, отвечу на какие-то вопросы. Сейчас Наташа со мной будет на связи. А сейчас я пока отвечу на общие такие вопросы. Почему? То есть как быть с отцами, которые оставили, которые забыли, которые не, на, не поддерживают контакт. Друзья мои, это личности. Это личности, которые, как правило, незрелые. Сейчас вот Светлана звонит как раз, мы сейчас с ней будем общаться, она будет мне ваши вопросы какие-то рекомендовать. Почему Давай. не могу просто подойти и обнять папу? Э, милая моя женщина, э, столько вы накопили уже в жизни э, в отношениях к отцу негатива, что э, этот негатив превалирует просто общечеловеческую ценность. Прошу вас, сделайте усилия. Вы повернете историю своей жизни, своих детей и внуков в лучшую сторону. Найдите в себе силы, сделайте это, потому что отец это тот, кто, это тот мостик, через который вы пришли в эту жизнь. Опирайтесь только хотя бы на это. И поблагодарите за то, что. Просто обнимите скажите, отец, благодарю за данную мне жизнь. Очень непросто это сделать. Но сделайте это усилие. По-другому я не вижу, кроме как вот сделать этот шаг. Но этот шаг, он откроет дверь в новую вашу жизнь. Обязательно, гарантирую. Следующий вопрос. Отец шутку называет зайчиком. Иногда с любовью, как в детстве. Но мне 30, я замужем. Это нормально или на что-то обратить внимание? Я... Озвучу вопрос, что отец называет в шутку иногда зайчиком, хотя мне уже за 30. И у меня у самой есть зайчики. Ну так вот, это да, есть в этом теплое такое отношение, это лучше, если он не замечает и так далее. А все-таки это что-то есть, но это говорит о том, что вы к нему относитесь не как к мужчине. Не как к мужчине. Мужчина, этот вопрос скорее всего задала женщина, так вот, когда мужч... женщина относится к мужчине уважительно, как к мужчине, он ее зайчиком не называет. Он в ней видит женщину и относится соответственно. Это значит знак того, что вы еще к нему относитесь как папочки, как, э, как малыш, как, э, как маленькая девочка, а не как женщина. Относитесь к отцу в соответствии со своим возрастом, со своим сознанием, а именно как женщина, как взрослая женщина. Отец, ты классный мужчина, я тебя так люблю, поверьте. Эти ключевые слова «ты, мужчина», они переведут вас сразу на другой формат ваших отношений с отцом. Благодарю. Я так понимаю, можно ли помогать отцу финансово? Да. да. Друзья, тонкий вопрос. Конечно, современные дети зачастую далеко в финансовом плане ушли от возможностей своих родителей. Но даже в этом случае, имея более серьезные возможности, все равно прошу относиться к этому вопросу очень мудро. Просто давать деньги ни в коем случае нельзя. Если вы хотите помочь финансово, то постарайтесь помочь ему в укреплении здоровья, отправить куда-то отдыхать, путешествовать. То есть вот конкретные, реальные вещи, которые качественно меняют его жизнь. Вместе с ним, вот одна женщина, она просто взяла отца, и вместе с ним съездила на курорт. И с ним дочь построила вот такой, такой вот внешний вид отношений, как будто это ее любимый мужчина. Вы представляете, это был такой подарок ему, он рядом с ней расцвел, он помолодел, и все вокруг думали, что это муж и жена. Но э, дело не в этом, а дело в том, что с ним произошло. Он после этой поездки вообще стал, начал новую жизнь. Поэтому финансовая помощь должна быть очень мудра, взвешена, адресно и с большой Пользой. Вот я дал как вариант э, такого, такой финансовой помощи. Но вообще главная помощь родителям заключается в том, чтобы они были современными, чтобы они развивались, чтобы они включили свои ресурсы, которые есть у них после 60. Очень много разных курсов в нашей академии. Помогайте им, помогите пройти им финансовое вложение, тоже же генетическое здоровье, ну и так далее. Одно, второе, третье. Включите их в процесс такого вот развития своей личности. Вот этим вы поможете, не только им, вы поможете себе и своим детям. Потому что если отцы включатся в этот процесс, то внукам явно будет польза от этого. Благодарю. Еще есть, Светлана? Да, Антон Александрович. Разочаровалась папе после развода. До этого боготворила. Но вот этот момент боготворила. Зачастую он создает такую иллюзию, которая потом разрушается, и ребенок переходит в диаметрально противоположное состояние. А в мире все очень гармонично. И что такое развод? Что такое развод? Это его личная жизнь. Да, это в какой-то степени скажется на вас, но только в том объеме, насколько вы к этому и как вы к этому относитесь. Потому что если вы если вы увидите, что таким образом жизнь отца улучшилась, он стал счастливее, он стал интереснее, он стал заниматься здоровьем, что любовь, новая любовь его вывела на другой уровень жизни, то радуйтесь этому. Ведь его успехи в этом случае это ваши успехи. Важно, очень важно, чтобы хотя бы кто-то из родителей был счастлив. И если они живут вместе, но счастье не блещет, счастье не звучит, и они живут уже просто так, как два соседа, а то и как, как кошка с собакой, то согласитесь, от этого плохо всем. Плохо им, плохо вам, плохо вашим детям. Ваши внуки в первую очередь это замечают и страдают. На их судьбе, судьба родителей... Ваших родителей сказывается в первую очередь то, что через поколение передается информация о гораздо большим большем объеме. Поэтому если хотя бы один из родителей после развода начнет новую, качественно новую жизнь, радуйтесь этому, помогайте этому и постарайтесь второй половине как-то снять напряжение, то есть как-то сгармонизировать эти отношения. Это очень важно, друзья. Поэтому развод – это точка, точка, которую, точка мудрости, как вы себя поведете. Благодарю. Анатолий Александрович. И вот такой вопрос. Как укрепить отношения, если на папу были обиды, но они проработаны? Как начать коммуникацию? Начать с первого шага. Как начать коммуникацию? Конечно же, с первого шага. В первую очередь надо внутренне. Да, проработано, все это замечательно. Но если вы еще видеокнигу не смотрели, то посмотрите видеокнигу. Она еще более укрепит вас в, новом, в качестве новом состоянии и у вас будет основание у вас будет основание для того чтобы по-другому вообще относиться к нему кстати вот наш, наши потоки жизни вы знаете это достаточно мощная глубокая проработка как раз отношений с отцом и через этот через поток можно прожить так мощно что меняется вообще судьба и отцов, и ваша судьба здесь же в один момент, как говорится, во время во время потока э, с, происходит связь э, на расстоянии даже. Начинают меняться там отношения. Поэтому глубокая проработка, надо посмотреть, насколько. Если еще что-то осталось, значит, недостаточно глубокая проработка. Но практические шаги, э, звонки, смски, просто себя... Э, Прямо, как говорится, включить это в свою программу недельную хотя бы. Начните с этого. Раз в неделю написать ему замечательную какую-то смс поддерживающую э, вот такой смс и раз в неделю, где обязательно должно прозвучать э, слово «отец, ты замечательный мужчина». То есть вот эти слова, не просто слово, но слово «мужчина» должно прозвучать как ключевое в каждом общении, друзья, в каждом общении. А вот это, это ключ. Слово мужчины «мужчина» – это ключ к сердцу отца. Это ключ к его сознанию. Это ключ к вашей новой жизни. Благодарю. И вот вопрос тоже волнующий многих. Как простить отца за его пьянство, за то, что он жалко себя ведет в таком состоянии? Вы знаете... У меня есть пример, конкретный пример, причем не один, но вот расскажу об одном, потому что он стал уже типичным. Многие женщины пошли по этому пути и получили удивительные результаты. Отец пил 40 лет, и он уже деградировал. Он уже в таком был виде, что ну, трудно его было назвать даже человеческим таким именем. Вот такой ситуации пришла ко мне женщина, ей 30, под 40 лет, вот и она сама одинока, детей нет, жизнь не устроена. И вот такой отец, и такие отношения в семье с матерью. То есть ничего, классическая схема, к сожалению. И я ей сказал, давайте используем только один инструмент. Начните... Уважительно относиться к Отцу. Она, да вы что? К нему уважительно? За что? Он, к нему, на него смотреть-то нельзя. Я говорю, сначала мысленно. Мысленно. Наверняка в нем есть что-то очень важное человеческое, на что можно опереться, потому что это человеческое проявилось в вас его семя принесло в вас это человеческое. Вы же себя человеком считаете? Так вот, обопритесь на это. В нем обязательно есть это зерно, на которое, из которого вы выросли. Поэтому относитесь к ним просто вот мысленно. Отец, ты человек, ты уважаемый человек. Начинайте добавлять какие-то эпитеты. Пусть они будут не несо несоответствовать на первый взгляд не соответствовать тому образу, который вы видите перед собой. Но вы продолжаете продолжайте. продолжаете. Каждый день как очень наш. Каждый день. Несколько раз в день. В его адрес повторять. Отец, ты мужчина. Отец, проснись, очнись. Ты мужчина. Я тебя уважаю. Я тебя ценю. Ты мужчина. И вот каждый день кап-кап-кап. Вот такие... То есть я долго убеждал женщину делать это. Потом я говорю, в какой-то момент вы его обнимете. Она говорит, да вы что, его обнять? От него такой запах, что подойти нельзя. Но в конце концов она услышала, и она, я ее убедил, она ушла. Так вот, прошло три года. Эта женщина пришла ко мне, она пришла уже по другому вопросу. Я ее не узнал, она, она мне напомнила эту ситуацию. Я говорю, ну и что, как как отец, она говорит, отец вообще шикарно, он перестал пить, эти 40 лет пил, он занялся своим здоровьем, только из-за этого, только благодаря тому, что дочь каждый день в его адрес делала такой на уровне мысли посыл, каждый день, и то несколько раз, а потом в какой-то момент стала ему говорить об этом, а в какой-то момент и обняла его, и пошло дальше и больше и вот он говорит он стал занялся своим здоровьем ведет здоровый образ жизни с таким такой импозантный мужчина стал ему шестьдесят говорит два* года сейчас он говорит занялся бизнесом у него бизнес пошел в гору вообще замечательный я говорит не нарадуюсь на своего отца я говорю ну а как мама дома ой говорит с мамой говорит все очень плохо она по-прежнему его пилит за все то, что было. За эти 40 лет не бесследно не прошло. Они, она его так, так же к нему относится. Она его еще и э, унижает. Вот, вырядился, по бабам решил пойти. Ну, в общем И э, я, говорит, отцу сказал, отец, в какой-то момент я ему сказал, отец, найди женщину, поживи счастливо. Вот это сделала дочь. Это реальная история, реальные ресурсы, которые есть в каждой женщине. Женщина даже столб может сделать мужчиной. Тем более отца. Отец поставил уже третью прививку и исключает со мной общение, потому что я отказываюсь их ставить. Как нам коммуницировать? К сожалению, есть такие отцы, которые э, и таких много, потому что они не верят уже в себя, они не верят в свое здоровье, они не верят ни во что, они не занимаются саморазвитием. Э, таких много. Уважаемые дети таких отцов, это ваша ответственность. Это вы допустили такое, что отцы ведут себя так. Если бы вы самого осознанного своего возраста, относились к отцу как к мужчине, поверьте, он бы был мужчиной, он бы поступал как мужчина, он бы вел себя как мужчина. Но никогда не поздно. Я вам рассказал предыдущую историю. Начните сейчас, в каждый момент времени. Пусть он не общается, пусть не коммуницирует, а вы мысленно с ним начинаете общаться. Отец, я тебя люблю, ты мужчина. Ты классный мужчина, я благодарю тебя за данную мне жизнь. Я благодарю тебя за то, что ты жив, за то, что ты продлеваешь жизнь всего нашего рода. Ну вот, то есть вот в таком ключе и все, что я рассказал перед этим, пожалуйста, используйте, мысленно с ним общайтесь. Потом смс очку пошлите и дальше больше. И я уверен, гарантирую вам, у вас изменится отношение к отцу. Так что и у вас отношения с отцом изменятся. И он будет вести себя по-другому. Поэтому впереди еще много всяких трудностей. Э -э наша страна непредсказуема в этом плане. Поэтому прошу вас укрепляйте отношения с отцами. Э -э выстраивайте с ним новые отношения. Еще раз говорю, посмотрите сегодня, сегодня очень важно эту видеокнигу «Новая правда отца» об отцах. Кто уже видел, еще раз сегодня, в праздничный этот день, посмотрите, тем самым вы усилите этот процесс. Прошу вас, до новых встреч, друзья, с праздником, с Днем Отцов. Благодарю.